любовью из моего домика в деревне присел на качели и хотела бы сегодня вам показать свой двор я уже высадил все цветочки какие у меня растут все лето и показать что здесь у меня растет и радует меня все все лето здесь за качели, вот вы видите сеточку по этой сетке обычно у меня вьется, вьется душистый горошек. Сейчас я покажу вам, но душистого горошка там он сидит, но его не видно, потому что очень красиво стоит безвременник. Вот такие, такой стеночкой. У меня есть видео, мне дали ведро луковиц безвременника, я его посадил. и вот оказывается он тут очень активно растет. Здесь, на этой площадке, обычно, где качель, отдыхают дети. И все у нас здесь обновляется, потому что мы только так года три начали обустраивать свою территорию. У меня посажены гортензии в сочетании с хостами, одна вот розочка, но розами как-то не приживается, потому что здесь очень сильный ветер, сквозняк. И Какие бы розы я не сажала, они у меня гибнут. Вот одна тут выжила, сидит. Я покажу, просто пройдусь потом. Вот. А так вообще вот я решила, что в этом углу, под окнами спальни нашего дома, будут расти гортензии и хосты. Сзади тут еще у нас стенка между соседями. Тут девичий виноград, поэтому просто Давайте посмотрим двор, как он озеленит, озеленяется весной. Поэтому деревенский дворик. И цветы. Так выглядит клумба, которая перед самым входом в дом. Здесь мои самодельные горшочки и в них однолетники, которые я сажала. Всевозможные однолетники. Вот тут даже настурция, очень красивая настурция. Это мне Зоя присылала Бурнистрова, Матищ. Это вот тоже ее бархатцы. Ее бархатцы. Вот у меня тюльпанчики здесь созревают, созрели уже, отцветают. Красивые тюльпанчики вот белые должны распуститься. Здесь ну, бархатцы я везде-везде сажаю. Вот видите, бархатцы, да? Здесь я посадила э, амарант. Амарант. Он стеночкой-стеночкой будет э, меня прям радовать. И цинья. Ну, Цыня, крупнолистная циния. Вот так она выглядит. Расцветет, и все это будет очень мило. И здесь, вот здесь такой маленькой котечкой у меня растет матиола. Ой, какой удивительный запах от нее. То есть это ночная фиалка, называют ее. И я ее всегда Однолетняя. сажаю. Всегда, всегда. Такая как ломбы провезли, однолетники, низкорослые однолетники мои, они будут очень красиво смотреться, когда расцветут. Это у меня такая маленькая-маленькая питония. Пока сидит и вот я о чем говорила, это безвременник так активно разросся. Разросся. И тут вот я посадила душистый горошек, вот его видно. Вот он так выбивается, но скоро листья безвременника отойдут. И душистый горошек займет, займет свою позицию нужную здесь. Тут от курятника вот идет стенка с соседями. Здесь у меня девичий виноград. Очень красиво, мощно он сидит. Прям чудо-чудо, как хорошо. Вот. Здесь также посажено вот цини очень много. Вот вдоль она высокая такая. И так хорошо прям смотрится. Это окупник видный. Он тоже до осени сидит, сидит. Очень красиво, красиво. Прям мне так нравится. Вот гортензии, про которую я говорила. Гортензию. Это мне дали эту гортензию. Видите, вот такие цветочки голубые. Там тоже гортензия. Это вот хосты в сочетании с гортензиями. Гортензии. Это белые гортензии. Хосты. Они разные. Я старалась разные сажать. Это полутораметровые гортензия розового цвета это вот синяя она очень очень хорошо цвела в прошлом году мне так нравилось прям исключительно я замульчировала шишками и вот моя единственная розочка а это новая гортензия посадил только что ее это прайс мелпа называется темно-темно малиновые бутоны Это клематис. Тут клематис у меня. Он молоденький, тоже второй год. Это сеточка так сделана, наверх. В прошлом году уже он поднялся. Это стена летней Это очень, кухни. Очень-очень. Здесь симпатично. тоже в прошлом году висели вот эти горшочки с петунией. Вот так выглядит эта стена. Вход в летнюю кухню. И петунья, она уже цветает достаточно неплохая ну, будем ждать цветения будем ждать и цветения. еще это одно местечко где соединение Стасточка идет баня и сарая здесь уже очень хорошо сидит и помея вчера сделали уже опорную стеночку хорошо здесь вот. все уже они цветут и они уже цепляются Одного дня хватило для того, чтобы ипомея взялась. Это вход в огород у меня. И вот здесь у меня тоже также э, ипомея. Вот она тоже тоже неплохая. Но ну, здесь менее солнечная сторона, поэтому, конечно, конечно, она еще чуть-чуть попозже. И тут я посадила э, горшочки с лабелию уже. Высадила лабелию. Я, конечно, определю его в другое место, но пока. Еще я хочу показать да. совсем в ну, а сторону, хорошенько. которая идет перед домом у нас. И тут такая клумбочка у меня тоже. Здесь посажены виолочки. Виолочки, виолочки. Очень такие милые, симпатичные. Тоже хвосточка. Такая самая простая, самая незамысловатая. Это виолы. Так выглядит. Вот так выглядит перед домом наша площадка. Здесь сидят вишни, маяк называется, они не очень большие, но очень-очень хорошо плодоносит. Прям по ведру мы собираем даже и более. Это калинка у меня, вот выжившая, которую муж только сила ее, она была маленькая, кое-кое как выжила. Вот. И вот еще третья вишня, очень такая. Раскидистая, красивая. Совсем недавно посадили рябину бульдонеж, которая цветет очень красивыми шарообразными цветами. Ну, только посажен еще очень маленький росточек такой. Вот. И перед самым домом я хочу показать вот такую клумбу. Она у меня длинная, большая. Здесь растут Посажены уже низкорослые георгины. Они очень-очень красиво смотрятся, когда расцветает, распускаются, только посажено. Было очень холодно. Вот. Сейчас у меня, я покажу вам грядку, грядку, грядку моих пряностей, которые растет так непринужденно. Это Валерьяна. Это мята. Это лимонник. Милиса лимонная. Милиса лимонная. Вот. вот, пожалуйста. Грядка таких травок, травок. А, думаю, что же тут у меня такое? Это трава называется ножпа ножпа если вам понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на канал вы были с любовью из моего домика деревне.